Привет, ребята! Как у вас дела? У нас сегодня всем известный читатель донатиков будет читать мне комментарии Блин, а как надо было сказать, чтобы изменить внешность? Я хотела изменить внешность, допустим Left. Сегодня я получил зарплату, поэтому, Александр, здравствуйте! Ой, Кирилл получил зарплату. Привет, Кирилл! Привет! Блин, мне надо еще контроль. Блееет! Ой, ну прям не узнать тебя. Вот, черный мне нравится. Все! А завершить. Цвет глаз поменяем? Что убрать? Ёп! Ёб... Ничего себе! Блин, я не смогла этой хренью воспользоваться. А. Одни вперед да уже. Блин. Падают на рушники. Блин, для него закончилось. Да, грубо вообще-то. Он так смешно бежит. Ой, я ушла. Нет, не в ту сторону. Тупить я люблю, конечно. Ай. Оп! Я думаю, это переводить не надо. У меня тут это расчет, как у кошки в голове, знаешь, киски, когда. А, -а, -а Стой, блин! Еще варианты есть. Он падает. А, вот. Тыщ, тыщ! Давай, чувак, чувак, давай! Просит сделать интервью с Клэр. Uh, Клэр ну, не отвечает, поискот. а Леон Ле а, отказался. Короче, я боюсь по мостам ходить над дорогами. <связь> on the case the the rest doesn't concern me I just got a report of the suspected deviant it's a few blocks away не но я старалась I'll be Good. Good. in the car if you need me блин ну как психология роботов этих людей выглядит вообще не понимаю two minutes are up Time to go. We're missing something. Well, next time, think faster, Sherlock. Come on, I've had enough of this dump. Move, fuckers. Blimey, I never saw one. One event, and he's me. one. Ай, господи, да что это такое? Ты смотри, я сколько не прошла, блин. Я, я его не нашла. Можно с этого момента переиграть? Давай, скорее. все, мы пропускаем этот момент. Давай, давай, давай, скорее. Давай, чувак. Там музыка как будто сейчас не придет. Или этот мистер Х. Давай, беги, вверх. Скорей. <гас> Так быстро надо реагировать. Бегал! Я пока управляю. Быстрей, быстрей. Блин, блин, скорей. А, быстрей, чувак. Я пытаюсь нажимать. Oh, yo, красота! Ты еще, еще! Ты мне предупреждай, когда ты не будешь бежать! быстрый, но рискованный, легкий, но медленный. Блин, я не знаю. А! -а, -а! Обходной путь, оптимальный вариант, оптимальный вариант. Get out he ran i lost him I lost it Oh shit! Dio. Shit! Fuck! We had it. Dio. All right. it's all right. Doesn't matter. We know what it looks like. It won't get far. Come on, let's get out of here. See enough vegetables for one day. That shouldn't have happened. I wasn't programmed to fail. Oh well, you fucked up, Connor. Welcome to the club. Давайте он где нибудь спрятался, сейчас и я такая его бац нашла ah. damn, Блин, а на какие мы тут кнопки? С, Е, Эй Mm, пробел давай давай давай давай а, быстрый но рискованный а, быстрый но рискованный давайте обходным Давай-давай, чувак! Да куда он опять делся? Давай-давай-давай! Блин, я опять не успела Давай-давай-давай, чувак! Давай! Бля! Я опять его просрала! Блин! Где он? Всё. Where? Where блин, нет, я его поймаю. Че там, ребята пишут? Блин, блин, все пишут. Блин, блинский. Блин, блинский. Володь. Блин, блин, блин, блин, давай. Блин, надо же было сразу Да твою мать, не тормози <SARCES> давай, давай, давай, ну же! чувак, ну давай, так, на -а -а. медленный, прямой, но многолюдный. Пофиг. Сука. Твою мать. Я же не найду его никогда в жизни. Давай, давай, давай. Что надо делать с... Блин. Программный сбой Блин, а этот умер, небось? А, -а, -а я хотела слишком сильно его поймать Блин, я надеюсь, чувак Модел you know 874004961 Serious malfunctions have been detected in your software, including class four errors. You've been deemed defective and will be sent back to CyberLight oh, control. Cyber Don't you fucking move? You bastard! You saw I was gonna fall and you'd rather let me die than fail your fucking mission! I had to make a choice. It seemed to me What am I to you? A statistic? A zero, a one in your fucking program? Huh? Ты хватит, а? А если бы я его не поймала, ты бы пришел и спас. Все, они никогда не подружатся. Тогда бы я его не нашла. Лучше бы Саша девочку так спасала из пролога, как пытается догнать этого мужика. Чего-чего-чего? <laughs> Лучше бы эту девочку из первого oh, nee, не спасал. Он сам. Не, мы не утаскиваем. Это чей? Пишут, что 7 три Что кому-нибудь было бы интересно, как я стримлюсь Sims. Я всегда водила кот Матерлот и. <свят> делала дорогущие дома, все им там покупала. А, детей делала с супер умными. А еще я любила, когда у меня мужиков крали и их насиловали инопланетяне, и у них были потом дети зеленые. У кого? В 70 у мужиков их воровали и их насилили. И не рожали да. зеленых детей. Как вызвать короткое замыкание? А вниз, вниз, вот Что там было написано, все, она не это? Воспоминания удали... уд уд удалены. Так, она не помнит, но я-то помню Она сейчас вспомнит Ничего себе Ну, вспоминай что-нибудь, вспоминай. Блин, вот и овца. Вон она, она. Опять so вот эта хрень so появилась. Не, right nee, осма ты осматриваешь, смотришь, что никого нету, идешь туда. <рес> <проб> да какой?! Не спроси, и <проб> это, <проб> и <проб> Быстрей! Нет, нет. Так что нажимать? Что нажимает? Быстрей! Blin, blin, blin. Okay. I warned you dreams always end in tears you should have listened to me what are you doing uh -huh. get out of my way no not this time I said get out of my way or I'll shoot right towards again you <gasps> Oh, what? what are you doing? Who let you in? Motive, Resident Evil. Get away from me! Get away from me! Obey me! I'm your master! I'm your master! You're such a хозяин. You know, probably wouldn't do me any harm to get some air. Есть some Полосатая в разводах Х хиппи. Какой надением? Давайте в разводах. Интересно от выбора одежды зависит сюжет. You're trespassing on private property. Your presence constitutes a level 2 infraction. Я ask... ...who is a fan of you? ...forcing on Instagram. I just did it myself... ...didn't I need your help John! I didn't read the third option. First the drone, now this Just my luck А тут крови, ну просто завались этой синей А нет, здесь... здесь прям... <laughs> Я почему-то знаешь, что вспомнила? Знаешь такие в магазине творобушки продаются, они там <laughs> сырки такие <laughs> This is not gonna look good on my expense account. Purchase confirmed. Eaton club wishes you a pleasant experience. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Well fair. It saw something. What are you talking about? Saw what? The Deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the Android's memory every two hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Блин. Другого андроида. Ну-ка, на куда ты смотрел, урод? Really? Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Ну, вот это она же играет, ну, mm -hmm. Да твою же мать reset. Them we'll Блин, да почему такой провальный он? Блин, ну что за хрень, собачья? Мы переиграем. Так, здесь, наверное, сейчас бежать придется. Давай-давай, мы сможем справиться с тремя кнопками Давай-давай-давай а -а Ай Блин, я просто первая попавшаяся Блин, тут надо быстро принимать решения, я не могу так вот быстро А их что, две что ли? девятки? Quick, they're getting away believe the все эти о здесь надо это быстро реагировать зато вторая сейчас все скажет She had nothing to do with any of this. No, because I didn't know what to do. She. She. She. She. She. She. She. She. She. She. She. Я просто не понимаю в сути игры, типа, And почему тогда words? игра выставляет, блин, процентность или еще что-то еще. Но ну, если вот ты сделал Have такой you... выбор, ну, не сделал тысяч. Вс, все А, от его процента не зависят, типа, игра. Yeah? Так, хоть 0% будет, но если ты сюжет продолжаешь, ты его продолжаешь. Господи! А ты-то чё, блин? Вот, ну вот чё за хрень? Почему, когда я делаю выбор, любой, хороший или плохой, какой ему, ну, типа, по идее, ему нужен, ему нужно... Мне вот интересно если пойти в этот Туда дальше этого а -а -а. <плых> Очень мило. мне очень нравится mm, э, вот эта линия no not, like who... no not a story like that. Make one up for me. This is a story about a little girl who lived alone in a big, old house. She dreamed of being like all the other little girls, but she was different. And that made her very sad. Then, she met a robot. Who was programmed to obey orders but felt for once that she should disobey so they decided to run away together to find a place where they could be safe they encountered great dangers along the way but but they stuck together so they overcame all of them Along the way, they met another robot who left his master to become their guardian. How does the story end? They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings, but real life isn't like that. И сейчас у нее понизится типа к недоверию какой-нибудь. А. Них хрена на себе. My name is Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl? We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been we have something to show her something fun she'll love it does she want to see oh I don't think she's in. well oh, she should follow us then Alice I don't know if it's a good idea I don't think you have any choice hmm like, get The carousel is about to begin! Что там ребята пишут? Дальше будет самое интересное Cute Блин, это так мило, как будто новогоднюю сказку смотришь It's so nice, like, you're, if you are watching Christmas film, something like this